Добрый день, мои дорогие студенты! Спасибо, садитесь. Давайте начнем нашу лекцию сегодня, которая называется «Что такое ментальный счет?». Я специально принес одну из первых компьютеров счеты. Пускай он будет стоять у нас здесь, и вы будете смотреть. Значит, моя лекция немножко будет касаться родителей, и чтобы они слышали, я на этот экран больше буду внимания обращать ваше. Значит, три вещи, которые нужно для начальной обучения в школах, это читать, считать и писать. И проблема это, скорее прежде всего, не школы как таковой, а самих родителей. Давайте обратим внимание, что все эти три действия это как раз и есть начальное развитие. Детей. Ну вот я специально тут привожу данные о том, как, какую часть, что мы запоминаем. Вы должны просто знать, что у нас есть пять органов чувств, и эти пять органов чувств нам успешно жить позволяет жизни. То, что мы слышали, услышали и забыли. И не так быстро работает система, которая построена на слухе. Есть у нас глаза, которые достаточно быстро умеют менять информацию и обрабатывать информацию. Поэтому в школе мы начинаем сначала механических движений, а потом постепенно переходим ко всем остальным. Самые главные к 10-му классу, к 11 классу дети учатся быстро обрабатывать зрительную информацию. Что же такое ментальный счет? Слово «ментальный счет» означает, что мы считаем. Счет бывает двух типов. Это когда мы количество считаем, и счет бывает, когда мы порядок. Первый, второй, третий. И самое интересное, для каждого из этих вариантов у нас существует своя система обозначений. Один, два, три, 4, 5 и так далее. И есть еще система, когда мы говорим первый, второй, третий и по порядку. Многие названия для слов обозначающих счет, счетные единицы, теперь уже забыты, и не, не всегда они используются. Тем не менее, давайте вспомним, что есть у нас 1, 2, 3, 4, 9, 10, а после него у нас почему-то 11 идет. Хотя мы помним, что 12 – это дюжина остаток. Дальше мы считаем 20, 30, 40. 40 опять, не 14 идет. И такая система, это означает, что мы должны научиться быстро в уме считать. Ментальный счет означает всего навсего всего слово «счет в уме». Этот счет всегда достаточно легко может быть освоен, если мы помним, что у нас калькуляторы всегда с собой. Покажите мне, пожалуйста, свои калькуляторы всегда ли с собой. Итак, давайте посмотрим. Один, два, три, 4, 5. Посмотрели? Посчитали? Теперь с другой стороны. 1, 2, 3, 4, 5. Если мы хотим теперь таблицу умножения выучить, то у нас будет один с этой пальцем, один здесь. Один умножили на 2. Сколько получается? Пара. 2. 2 умножаем на 2. Сколько у нас получается? На двух руках по 4. Если мы будем пальцы ног включать, то мы спокойно выучим таблицу умножения до 5. Понятно? На четырех пальцах, по одному большому пальцу, это сколько будет на, на ногах и на руках? По большому пальцу выставлены? Четыре. Один умноженный на четыре. Два умноженное на четыре. И так далее. Теперь давайте посмотрим. Каждый счет у нас, название имеет свое. Один, два, это мы называем 2. Два. Когда у нас два пальца, потом еще один палец. Это мы называем три. И так мы начинаем каждому слову придумывать новое название. Один, два, три. Так появился счет. Теперь мы можем отметить для себя. При счете у нас есть еще парные числа. То, что делится на два. Это называется четные счет числа. Помним про это? Да. Значит, четные числа. Два. Считаем вместе. Хором два. два. Четыре. Шесть. Шесть. Шесть. Восемь. 10. Дальше? 12. Достаточно, значит, знаем. Вот интересная система, которая позволяет нам считать. Смотрите, кружочки мы обхватываем сбоку. Раз, два, три. Смотрите снова. С левой стороны обхватывается 4, 5. Следующий 7, следующий то есть, получается, здесь мы обхватываем нечетные числа. Посмотрите теперь, клеточки сколько у нас получается? 2 на 2 – 4, 3 на 3 – 9, 4 на 4 – 16, 5 на 5 – 25. Видим закономерности какие? Обратили внимание? Теперь давайте посмотрим. Вот на этот рисунок подскажите мне, пожалуйста, сколько тут всего предметов? И каждому предмету найдите пару. А теперь давайте посмотрим, к как, какому предмету, какой предмет на пару идет. Шапочка и шарф. Пила и дрова. Ваза. И так мы в предметах можем всегда найти пару. И каждому предмету двум мы можем третью найти. Значит, родителям больше всего, чтобы математика хорошо пошла, надо пользоваться различными играми. Игры можно использовать в качестве предметов до игры, все что угодно. Давайте посмотрим еще раз освоение счета. Посмотрите, клеточки внизу у нас. Один, два, три, здесь что будет? Четыре. будет. Теперь здесь посмотрите, это здесь пополам разделенные, сколько слева и сколько справа. Четыре, да? Только здесь, с левой стороны у нас 4 кружочка закрашены, а с правой стороны один кружок закрашенный. Посмотрите, которые из них парные. Здесь у нас горизонтальные полосочки, здесь горизонтальные. Здесь какой нужно будет полосочки делать? Вертикальные. Здесь какие будем делать? Слева направо вниз идущие, да? Параллель, чтобы сравнить. А теперь здесь, смотрите, здесь справа. Налево вниз, пусающих. штриховка должно быть. Понятно? Теперь посмотрим на следующую картинку. Опять-таки, сколько здесь предметов? Восемь предметов. А клеточек сколько? Девять. Яблоки, две штуки. Груши, раз, два, три. Вишень, три ветки, по два. Чего не хватает? Яблока. Яблоки не хватает. Теперь давайте вместо того, что предметы, которые всегда можно под рукой у родителей быть, обозначение системы, которую мы называем в случае чисел цифрами. Посмотрите сюда. Одна полосочка, галочка, да? С одной полосочки, галочка, с одной. Таких сколько у нас тут? Три. Теперь давайте посмотрим с двумя полосочками, сколько тут у нас? 3. Который не хватает. Куда будем ставить? 3. Вот сюда поставим, так? да? Почему? Проверим себя, давайте, с тремя полосочками галочки, три штуки. Значит, всегда можем группировать имеющиеся вещи или предметы, с которыми мы оперируем. Вот мы говорим о счете. Счет, в свою очередь, подразумевает, что есть действие с этими числами. Мы можем их складывать, мы можем их умножать, мы можем их делить, мы можем их вычитать. Если мы так будем, из, эти э, действия хорошо выучим, то тогда мы можем математику применять во всех сторонах своей жизни. Если мы будем записывать музыку, там присутствует математика. Если присутствует какой-нибудь художественная деятельность, то то же самое. А теперь давайте посмотрим, как мы можем считать. Значит, каждый из вас загадывает любое число. Нет, нет, про себя только. Чтобы это число было больше трех. Родители тоже могут участвовать. Поставьте свой пальчик сюда, на это место. Кто с какой загадал число, считает про себя? Вот я считаю. Один, два, три, четыре, пять. Я до пяти посчитал, поэтому здесь остановился. Кто до скольки считает, останавливается там. Остановились? Посчитали? Теперь я считаю в обратной сторону. Один, два, три, четыре, пять. Какой цвет? Оранжевый. А у вас? Оранжевый. У всех оранжевый получился. Теперь скажите, какой я загадывал вам? Оранжевый. Значит, процесс освоения счета с детьми начинается с детства и используются при этом все предметы, которые у вас под рукой. Вот давайте посмотрим, самый предмет... Первый, который, в общем-то, у всех бывает под рукой, это часы. На часах можно обратить внимание, что есть арабские цифры, числа это обозначение, есть римские. Давайте посмотрим. Это один, два пальца римские, два, три пальца римские три. А когда у нас пять пальцев, это вот так показываем, это римский В. Если не хватает одного пальца, то это четыре обозначения. Если у нас один палец лишний, то это шесть обозначений. Теперь давайте посмотрим насчет своих арифметических действий. Еще раз пальцы свои выставили. Калькулятор у нас с собой всегда? Да. Вот про это не забываем. Посмотрим теперь арифметические действия. 7 умножить на 9. Видим? Тетради у себя напишите, кто с собой взял тетради. 7 и 9. А? 53. 53. Минуточку, минуточку. Я, я не сомневаюсь, что вы уже научились считать. Но мы с вами осваиваем, а что же такое ментальный счет? Давайте посмотрим. Итак, 7 на 9 написали? Под семеркой кружочек, под девяткой кружочек. Написали? Теперь давайте посмотрим. 9 до 10 сколько не хватает? Значит, единичку пишем под семерку. Написали? 7 до 10 сколько не хватает? Трех. Под девятку пишем. Написали? У нас вот следующая картинка, которая написана, я сейчас покажу. Значит, под семеркой единичка, под девяткой 3. То, что не хватает. Понятно? Значит, 7 умножить на 9, пишем, равняется. Посмотрите, 7 минус 1, сколько будет? Написали после знака равенства 6 сюда. Теперь дальше, 1 умножить на 3, сколько будет? 3. После шестерки сюда пишем 3. Что, сколько получилось у нас? 63. А если мы это будем использовать для более больших чисел? Давайте посмотрим. 104 умножено на 109. Давайте посмотрим. У нас здесь лишние, поэтому пишем сверху. Кружочек наверху. 109. На сколько больше 100? 9. Пишем девятку наверху. 104, на сколько больше? На 4, над девяткой пишем, на 109 пишем 4. Проверим теперь, 104 плюс 9, сколько будет? 113. Пишем после знака равенства, 113. Теперь дальше, 4 умножить на 9, сколько будет? 36. Приписываем 36. Значит, в результате у нас получается 11 тысяч. 336. Нужно при этом столбиком умножать? Механизм очень простой. Весь этот механизм проходит в школе. Не всегда обращаю внимание, что это простые арифметические действия. У нас презентация будет на сайте, в сети ВКонтакте. И даже да. видеоролик потом, поэтому вы можете потренироваться вместе с родителями. Я специально тут, этот самый сайт. Теперь посмотрите, это русские деревянные счеты. Обратите внимание, как расположены. Родителям полезно это использовать для обучения детей своих счету. Если Здесь наедут, у нас. Если а? найдут. Ну и они есть. Сейчас они очень популярны стали. Почему-то возвращают древнему Риму абакус или сарабан. Это древнекитайский вариант. А это русские счеты. Это единички, это десятки, это сотни. Это одна десятая, это одна, э, простите, одна десятая, одна сотая, а вот это вот промили одна тысячная. Слово процент это одна сотая, а промили это одна тысячная. А вот когда нужно было четвертинку писать, одна четверть, две четверти, то есть половина, три четверти и четыре. На рисунке представлен абакус. Древний инструмент, который используется теперь по специальной технологии, которая давно используется на Востоке, к которому мы теперь вернулись по-своему. Значит, при освоении ментального счета Абакус, в отличие от русских счетов, имеет два деления, два отсека. Наверху 2 по 5 это десять, десятки. Наверху, видите… А здесь по 4. Это считается единички. Это у нас, как обычно, единички. Это у нас вторая пози позиция десятки. Третья позиция – это сотни. Сейчас я приведу примеры. Посмотрите на счеты наши. Это вот у нас пятая позиция слева, да? Это четвертая позиция. Это третья, это вторая, это единички. Значит, сколько здесь единичек? Пять. Почему 5? Потому что пятерки считается в верхней половине. Здесь у нас десятки. Сколько десятков от... подтянуто наверх? 4. Значит, 45. Идем дальше. Сотни. 3. Костяшки подтянуты. Значит, 300. Посмотрим. Тысячи. 9 костяшек. Десятки. 1 костяшка. Значит, 12 тысяч. 345. Вот эта система, которая используется для ускоренного обучения ментальному счету. Почему ментальный счет получил развитие? Потому что у нас два полушария. Я почему обратил внимание на начальные, начальные классы. Когда мы используем две руки, у нас две полушария головного мозга работают. На этих счетах используется правый палец, указательный палец, правой и левой руки. Они одновременно у нас позволяют воображение включить и логическую часть подсчета использовать. Вот посмотрите теперь. 4 плюс 1. Действие как происходит? Видите? 4 плюс 1 получается 9. Оттянули и получилось. Теперь 8 плюс 6, 14 как получается. Сначала откладываем. Верхние 5, нижние 3, 8 это. Добавляем 6. Это будет 5 плюс 1. 5 плюс 1 добавляем. Лишняя пятерка оттягиваем, и у нас получается 14. Вот это ускоренное обучение, которое. На пальцах мы выучиваем, как таблицу умножения, которые наизусть почему-то оставили и не, э, выучивают очень трудно почему-то таблицу умножения, так и остается, вызывая страх у детей математики. Математика очень просто. Если у нас все руки, пальцы с собой всегда, всегда можно использовать. Ментальный счет пальцев поставили все. Держим. Значит, там у меня обозначение лицом к себе поставлено. У вас как раз и видно посмотреть на свои руки. Пальцы и номерации идут. С большого один, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять, десять. Запомнили? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Есть обозначение это была дистеричная система для ментального теперь считаем снова фаланги на пальцах 1 два три 4 5 шесть семь восемь девять 10 11 12 то есть дюжина на этой руке 12 фаланг дюжина на этой руке один два три 4 5 шесть семь восемь девять десять 11 дюжина Две дюжины. Запомнили хорошо? Мне нужно, чтобы вы это запоминали. Значит, если мы учтем, что на пальцах у нас есть еще в кисти рук еще одна фаланга, то получается один, два, три, четыре, четыре пальца большим пальцем указывают легко, то получается до 16. Поэтому сегодня существует двенадцатиричный, шестнадцатиричный и по пальцам десятиричный системы счет. Для детей, для секретного разговора с родителями. Когда спрашивают, сколько, можно на пальцах показать. Мама, это какой палец мы показали по фалангам? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Видите? Если вот так руку держим и показываем, мы говорим семь. Шифровка, которая использовалась, которая веревочная, это опять математика, то же самое система. Если я держу вот этот палец фаланги, Показываю. это сколько получается? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И если мы эти руки используем, то у нас очень легко получается ментальный счет. Теперь посмотрите римские обозначения тех же самых пальцев. Римская система исчисления. А теперь давайте посмотрим. Счет. Я специальной картинке приводил, где предметы шарфы, шапки и прочие. Они очень разрозненные. Очень популярной стала игра судок, опять-таки с востока пришедшие. Восстановили просто они свои традиции и добралась до нас. Посмотрите теперь такую картинку, где не цифры используются для обозначения тех или иных знаков, а вот такие символы. Квадратики, ромбики, знаки плюс, звездочка. Где здесь может быть на первой полосочке звездочка? Есть по одной? По одной звездочке! Есть? Да. Так, дальше. Ромбико здесь есть? Да. Здесь ромбиков нет. Значит, ромбик может быть здесь или здесь. Посмотрим сюда. Здесь ромбик можем поставить? Нет. Значит, получается, ромбик только здесь? Да. Значит, если мы ромбик сюда поставим, то здесь или здесь ромбик может быть? Это опять игрушка, которая позволит вам освоить ментальный счет. Значит, русские счеты, о которых я начинал, обратите внимание, это деся десятая часть, это сот сотая часть, это тысячные. И та же самая система, бывшая или древняя Авакус. В Авакусе использовались два ряда камушков, прежде чем Таблицу умножения перейти. Еще раз, давайте посмотрим пальцы свои и вместе с родителями. Пальцы помните? Шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Шестой, седьмой, восьмой, девятый. Десятый. Мы умножали с вами там 6 на 9. Помните? 63. Значит, на этой руке у меня 7. Седьмой палец показываю. На этой руке девятый палец показываю. Стыкаю вместе. Состыковали пальцы свои? Давайте. Седьмой палец, девятый палец. Стыкую вместе. Сколько у меня пальцев показывается? Это сколько у меня тут пальцев? А? Сколько у меня здесь пальцев? У всех. Два стыкованных пальца. Ниже моих пальцев с этой стороны один, с этой стороны три. Все вместе сколько? Кто сказал мне семь? Посчитай мне семь. Где пальцы? Посчитай мне пальцы. Давай руками считай. Раз, два, три, пять, шесть. Здесь у меня шесть пальцев. Значит, после знака равенства пишем что? Шесть. Смотрим с этой стороны сколько пальцев? А сколько с этой стороны торчащих пальцев? Ментальный счет изучаем. Это сколько? Покажи мне, посчитай, сколько здесь? Сколько здесь пальцев? Посчитай мне. Один. А с этой стороны? Посчитай мне пальцы. Сколько тут у меня пальцев? Посчитай, посчитай. А? Посчитай ты. Два пальца здесь? Три. Сколько здесь пальцев? Три. Значит, получилось у нас... Один умножен на 3. Сколько будет? 63. 63. Проверим еще раз. 8 умножаем на 8. Пальцы. Восьмой палец. Средний пальцы стыкуем. Посмотрите. Сколько пальцев? 6. 60. 2 пальца с этой стороны. Два пальца с этой стороны. 4. 2 на. Два пальца на два умножаем. Сколько будет? Четыре. Значит, сколько получилось? Четыре. 64. 9 на 9 умножаю. Четыре. С этой стороны. Четыре с этой. Вместе. Восемь. Один умножаем на один. Восемьдесят один. Точно так же можно считать. Сто четыре. Раз, два, три. Сто четыре. С этой стороны. Один, два, три, 4, 5, 6, семь, восемь, 9. И точно так же сосчитать можем по системе ментального счета. Когда мы это пальцы используем или используем арифмометр, я называю это арифмометром, калькулятором. Это отдельный разговор, как люди создавали систему облегчения для счета. Можно использовать разные а теперь давайте посмотрим насчет таблицы умножения. В ментальном счете таблицы умножения почему-то у некоторых вызывает трудности, выучивают их наизусть. Не надо их учить наизусть. Учить наизусть не надо. Посмотрите сначала. От одного до трех клеточку нарисовали. Считаем на пальцах клеточки. сколько у нас получается здесь. 1, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять. Клетка, девять. Умножаем 3 на 5. 3 строчки, 5 столбцов. 15. А если мы местами переставим? 5 строчек, 3 столбца. Это то же самое? Посмотрите, это то же самое повернутый ящик. 3 на 5. Значит, это 15 получается. Хорошо. Идем дальше. Можно на листочке провести полосочки. Давайте проведем полосочку такую. Наискосок один. И чуть пониже, вот так, две полосочки. Две горизонтально, наискосок. А с другой стороны проведем 20. Две полосочки так, 20. И... Чуть ниже 4. Если мы посчитаем количество пересечения, это будет как раз и есть результат таблицы умножения. Посмотрите теперь на таблицу умножения. В угол. Вместе смотрим, дети. Родители внимание обращают. Один. Написали? Давайте теперь вспомним. Нечетное число. Следующее какое? Четное. Три. 1 плюс 3. Сколько будет? 4. Пишем 4 сюда. Дальше. Следующее нечетное число после 3. Какое? 5. 4 плюс 5. Сколько будет? 9. Следующее нечетное число. Какое? 7. Добавляем. Сколько получается? 16? Следующее нечетное число. Какое? 16 плюс 9. Получается... И дальше мы можем продолжать эту таблицу. Теперь посмотрите сюда, любое место. 49, нечетное число 1, отнимаем. 48, отнимаем 3. 45, отнимаем 5. Отнимаем 7. Сколько будет? После следующей девятки отнимаем, сколько будет? Видите? Точно так же наверх идет. И ничего удивительного в таблице умножения нет. Итак, завершая свою лекцию, я хочу сказать, что ментальный счет – это способность, используя подручные средства, в русской школе, посмотрите по интернету. В конце лекции у меня тут указана литература, которую можно посмотреть. Была система Перельмана, которую учили, ну, мои родители еще по этой системе в уме легко считали. Эта система Счеты. Поэтому счеты, предметы, которые позволяют вам легко считать, используйте при обучении счету. Есть система счетов, так называемые четки, они бывают разные у православных, у иудеев, у мусульман, разные количества, они используют для того, чтобы выучить, в частности, систему счета. Спасибо. Спасибо большое, Ирина Султанович.